День добрый. Небольшой обзор монолитного дома, который в том году был построен по просьбе потенциального заказчика. Главный фасад выглядит таким образом, ну, то есть отделка, обрамление окон, дверей ну, может быть различна. В данном случае будет использован желтый кирпич, ну и коричневые углы здесь они. Но ну, обрамление окон, дверей показаны красным цветом, ну, программа передает такие оттенки. вот с коричневым кирпичом, но ну, есть. есть. она падает, то есть, Переходим непосредственно, ну, облетим дом вокруг. Восточный фасад и западный имеет очень мало окон, потому что, ну, в данных проектах, в данных, точнее, конкретных объектах соседи расположены близко. Но ну, они всячески затеняют там участок, поэтому окна там не актуальны. Сзади имеются два больших окна, но ну, это вот на доме в Раменском, на доме в городе Троицке, они конечно поменьше, в районе метр тридцати, метр сорока. Ну, то есть они вот такие же окна, вот здесь. Обрамление окон, повторюсь, могут быть различны. Это дом с высоким цоклем. на задней части здесь планируется терраска, либо крыльцо, выход на задний двор. Переходим непосредственно к планировке. Крыльцо, поднялись, площадка, дверь, все открывание здесь удачно. Заходим, попадаем в тамбур. Здесь у нас спуск идет в техподвал, помещение техпомещение либо подвал Это дом раменском. Потому что высокий цоколь. Мы смогли сделать вот такое решение реализовать. То есть, ну, Заказчик планирует загонять сюда машину, приезжать. Как бы компенсировать отсутствие гаража или навеса. Вот такое решение. Сейчас это обзор дома, который построили в Рамменском году. Нет у нас тамбур. Впадаем в коридор. Дальше это получается у нас гостевая комната. Это мокрая зона, санузлы, ванны вся эта часть вот отведена именно под э, хоз какие-то там назначения. Здесь планировочные решения остались до сих пор открыты. <свят> Поэтому. Дальше. Опять же, с точки зрения несущих стен, здесь полностью свободная планировка. Имеется классический пяти стенок. Ну, это четыре внешних стены и одна вот, центральная пятна. Дальше у нас имеется здесь полтора, портал, полтора метра. На этой стеночке мы решили ну что-то разместить, там картины а там и так далее. Вот. Дальше это гостиная комната или зал, как это правильно назвать. Это кухня. При кухне имеется помещение для хранения овощей и так далее. Также осуществляется проходка, именно выход на задний двор. С точки зрения планировок, ну конечно, все это можно сносить, все эти перегородки можно двигать вправо-влево, то есть здесь свободный полет для идей и фантазии, как и в этих частях. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, это мокрые зоны. Также наличие венканалов и всеобразных вытяжек, то есть они все размещены в данной области, потому что выход коммуникации будет на левую сторону дома происходить. Дальше лестничная группа, под лестницей есть здесь выход, так организован вниз. Дальше поднимаемся на второй этаж. Попадаем в коридор. Спальня родителей и две детских спальни. Абсолютно одинаковых по площадям. Далее. Здесь опять же мокрое помещение, это помещение гардероб. Это второй дом в Троицке, здесь, ну, практически одинаковая планировка, но этот дом в осях чуть побольше. По внутренней части, от стенки до стенки, ну, вот этот размер внутренний, он 12 на 12. Предыдущий дом был по этим же осям 10 на 10. Внешне выглядит абсолютно так же, только цоколь чуть пониже, без всяких подполей и так далее. Соответственно, крыльцо попадаем в тамбур, здесь у нас попадаем с отдельным окном пин каналы проходим в коридор здесь двери в подлестничное пространство которое можно использовать ну, в кавычках хламиловку дальше здесь ванна туалет совмещенный разделена такой перегородочка здесь будет ванна здесь швайка, не припомню Дальше имеется спальня. На первом этаже шкаф. Огромный. Любительный. Здесь тоже самое реализовано. Портал. Полтора метра. Также проходим, попадаем и попадаем в два помещения. Право на кухню. По площадью 2,4 4 метра квадратных. И в гостиную. При кухне опять же имеется кладовая вот в этом месте можно разместить морозильные камеры, холодильник, ящики там, продуктов, там, ну и так далее. И также имеется выход на задний двор. Здесь кухня, то же самое, здесь шкафы, приборы, свет, дневной. Единственное окна здесь поменьше. Также все... Узлы инженерные собраны в одном месте. Канализация, вентиляция, подводка газа. То есть мы не тащим через весь дом. Также и в этом доме имеется техподполье. Которое позволяет обслуживать, ремонтировать все инженерные узлы. Которые заходят в дом. Ну, в общем, все. Технология монолитная позволяет маневрировать, играть планировками и прочими решениями как угодно, просто надо определить с концепцией. Также в основании пятистены классический здесь ширина помещения 4,90, здесь 5,90, ну, практически 6 метров. В том, в том доме, который в Раменском, там пролеты чуть поменьше. такой домик под, облиц... под отделку облицовка облицовка углы крыши могут быть различны без разницы крышку какую хотите угодно вот как так